всем опять привет отметьте пожалуйста слышно ли меня будем плавно завершать у нас осталась бонусная тема 50 секретов контекстной рекламы которую я заявил и специально подобрал фишки которые позволяют настроить вашу рекламную кампанию что именно надо делать для того чтобы она была эффективной именно просто сама по себе компания Скорее всего, у вас не получится. По крайней мере, с первого раза редко, когда получается выйти на рентабельность, надо несколько таких операций пройти, чтобы научиться действительно делать объявления, которые будут продавать. Так. Первая фишка ⁇ это то, что заголовок объявления должен максимально близко соответствовать тем ключевым фразам, по которым показывается объявление. В этом случае при соответствии текста поисковой фразе он выделяется жирным цветом. Шрифтом это повышает CTR -rate, и качество объявления Quality Score. В итоге снижается стоимость клика за более высокие позиции показа объявления. То есть вот эта вот с правой стороны зона идет чем выше тем более высокая позиция отображения объявлений. И Интересная фишка у гугла что стоимость клика она не постоянна и, опять же, не сильно зависит от конкуренции. Точнее, она зависит от конкуренции, но в то же время, если у конкурента объявление будет с низким сетвером с низким, с низкой конверсией, показатель Quality Score у них там внутренний такой, он считается не только по самому объявлению, он набирается статистика по кликам на это объявление, дальше по поведению клиента, то есть как он на вашем сайте себя ведет, насколько долго он там находится, какие он страницы просматривает и что на этих страницах написано. Современные системы, они достаточно продвинутые, и за счет вот этого у вас получается, что более высококачественная цепочка, вот почему я говорю, что чему же вы сегментируетесь, под каждую целевую цепочку вы создаете узкую группу, тем вам дешевле в итоге получается. То есть конкуренты за, за эту же позицию, за этой же ключевой фразы могут платить в, в 2-3 раза дороже. Только за счет того, что более качественное объявление вы даете. Второе. Нужно в контекстно-медийной сети привлекать внимание ваших потенциальных клиентов. То есть если сеть не поисковая, а именно контентно-медийная, у нее делайте яркие баннеры и тестируйте ее. Там клиенты не осуществляют поиск, не читают релевантной поисковой фразе контента. Ваша задача выделиться. То есть вот здесь у меня отображен один из моих баннеров, который был на эту рекламную кампанию. Он у меня, правда, был на моем сайте. Но это не меняет сути. Рекламируйте не просто ваш продукт, а выгоды от его применения. рассматривайте все функции вашего продукта. Какие выгоды от них конечному потребителю. Именно с точки зрения потребителя. Что каждая из функций ему предоставляет? Какие именно выгоды он получает. То, что мы в тп прописывали, вот это вот является именно то, что надо рекламировать. Не сам товар, а именно выгоды. Для Передачи максимума информации, у вас очень ограничено рекламное объявление, используйте понятное вашей целевой аудитории сокращения. Например, уникальное торговое предложение, можно написать сокращенно ТП, и ваша целевая аудитория его поймет. Пятое. Отслеживайте стоимость конечную стоимость конверсии разных объявлений и ключевых фраз в рамках группы и в рамках рекламной кампании. Не всегда. Хоть и часто объявления с более высоким CTR являются более выгодными. Иногда бывают ситуация, что менее кликабельные и дорогие объявления приносят больше прибыли. Анализируйте статистику именно стоимости конечной конверсии. Вот здесь вот у меня видно в конце, что конверсия объявления, вот именно стоимость, во сколько вам обходится клик. Вам вот реально написано 65 кликов, они при средней цене 45-46 центов обошлись мне в 30 долларов. Точнее, это получается стоимость конверсии в итоге. То есть, дало мне две конверсии, средняя стоимость конверсии 15 долларов. На грани рентабельности тогда было. Шестое. Используйте ваше уникальное предложение, что именно вас отличает от других и почему потенциальный клиент должен купить именно у вас и именно прямо сейчас то есть ваше объявление должно показать выгоду клиенту что, покупать, что вы ему предлагаете всегда тестируйте не менее двух объявлений в группе то есть если у вас трафик большой можно их больше создавать но вот видно на картинке что вот одно из объявлений оно мне невыгодное, было создано следующая версия там мелкие отличия. Следующая версия. Вот, кстати, если посмотреть на данную картинку, практически два одинаковых объявления. Отличия были реклама контекстная, контекстная реклама, переставлены строчки. Видите, конверсия у одного, две конверсии дала, 56 клика. У второго ни одной конверсии, 34 клика. А показов очень много, кстати, сетвертый невысокие совсем. Показатель CTR меньше 0,5, если будет 50 кликов, в такое объявление глушите сразу. Ну как, на 30-40 кликах уже можно глушить, потому что, как правило, оно не дает результатов. Следующее: Не злоупотребляйте за главными буквами. Объявление... Во-первых, вам Google не даст дать вот такое объявление чисто все большими буквами. И оно плохо читается. То есть это не является хорошим показателем. Иногда там можно выделять, но не сильно много. Девятое. Призыв к действию. Завершайте ваше рекламное объявление призывом к действию. Например, узнай как получить то-то, закажи прямо сейчас. Конкретно, получи пошаговую стратегию продаж. Именно надо сделать действие. По крайней мере, Именно такая структура, дает, как правило, более высокую результативность, более высокую конверсию. Будьте осторожны с креативной и рекламной. Рекламные тексты должны конкретно описывать уникальное торговое предложение и призыв к действию. Абстрактные креативные объявления, которые могут неплохо работать в виде печатных материалов или на телевидении, чаще всего не срабатывают в поисковой сети. Они могут сработать в контекстной медийной сети, когда делаешь баннеры. Динамически, особенно когда они крутятся, моргают. А для поисковой сети лучше давать, давить на конкретные выгоды. Одиннадцатая фишка ⁇ это важность посадочной страницы. Нужно четко понимать, что хорошее кликабельное объявление с высоким цитиром не является гарантией успеха. Очень важно, чтобы работала вся продающая цепочка. Ключевая фраза ⁇ посадочная продающая страница ⁇ конверсия в покупку. Если клиент не увидит на посадочной странице то, что он именно искал, то клики на объявление будут сливать ваш рекламный бюджет трубу. Ну, та же система про клубничку. То есть люди ищут совсем другое. попадают, например, вы продаете клубнику, а они хотели поразвлечься. Двенадцатое важный параметр это минус-слова для компании. В большинстве случаев можно сразу отсечь большую часть халявщиков. При создании рекламной кампании, например, добавляя слова ⁇ Бесплатная, кряк таблетка ⁇ которые являются показателями нецелевого трафика, не монетизированного. Не поддавайтесь искушению вступать в конкурентами войну за первую позицию выдачи. Для успешной рекламной кампании достаточно попасть в первую тройку. Именно вот первые три позиции, даже четверка реально. Всегда считайте, насколько оно рентабельно и завышать ставки за более высокую позицию не всегда выгодно позвольте конкурентам спускать рекламный бюджет в трубу всегда считайте насколько оно вам рентабельно цена продукта в объявлении может несмотря на то что сети обычно снижается то есть прокликивание снижается но зато конечная конверсия вашего объявления повышается Практика показывается, что вы реально сразу отсекаете халявщиков, они сразу видят, что это платная, платный продукт, и потенциальный клиент уже готов к тому, что вы будете предлагать ему товар. 15. это цена клика на объявление зависит от качества вашей продающей цепочки. Показатель квалитискория. Я уже говорил, чем качественнее будет ваше рекламное объявление и посадочная страница, тем ниже для вас будет стоимость клика. В расчете квалифицирой участвуют много различных факторов, включая вер конверсии поведенческие факторы. То есть, точная формула неизвестна, не раскрывается, но реально получается такая ситуация, что чем качественнее, тем у вас дешевле это все обходится. 16. Постоянно прорабатываете минус-слова. Добавляя минус слова, вы получаете более качественных целевых клиентов. Соответственно, это повышает конечную конверсию и уменьшает стоимость объявлений. Минус-слова можно придумывать, но чаще они выбираются из статистики. Я показывал, как реальных запросов на основ... основываемся именно субъективными критериями. Так, вопрос я потом отвечу в чате. Всегда группируем похожие запросы. Если поисковые запросы похожи, то старайтесь их группировать в разные группы. Чем больше групп у вас будет, тем дешевле, точнее, настройка рекламных кампаний. При сильных отличиях делаем еще и разные посадочные страницы. То есть чем более, более вы сегментируете, тем у вас реально получается экономия по деньгам. Вы тратите меньше денег и попадаете точно-точно в, в нужную зону действия вашей рекламы, вашу целевую аудиторию, ваша проблемы вашей целевой аудитории. Всегда разделяйте поисковые медийные сети. То есть объявления не давайте в одну сеть. Это то, с чего начинать рекламную кампанию всегда надо. когда вы Если вы их будете сразу две делать в одной сети, вы там кучу денег просадите. Там не видно будет реальная статистика по запросам. Поэтому, и кстати, группы почему надо разделять я называю группы именно по ключевым фразам чтобы они не пересекались потому что когда вы если вы в разные группы будете одну и ту же ключевую фразу добавлять они начинают конкурировать и вы просто не будете знать какая из групп реально работает такая же фишка в яндексе происходит когда вы создаете объявление там не видно это там очень сложно вообще рекламную кампанию настроить я обычно создаю в гугле протестирую там недельку и самое лучшее объявление просто дублирую в Яндекс. Иначе ну, слишком дорого в Яндексе получается. Давайте все варианты соответствия фраз. То есть широкая фразовая и точная, То есть в скобочках, это позволяет реально, реально сэкономить денег, потому что особенно на высококонкурентных запросах там цены кликов у них будут разные. И разные фразы, у них разная конверсия будет. Вы когда... Пару раз сделайте, вы увидите разницу. Давайте ваше объявление, даже если ваш сайт оптимизирован под данные ключевые фразы. То есть если ваш сайт отображается по... Какой